Эта аудитория у нас в эту субботу UC Fight Nights, очередные бойные ночи, главный бой основного карда в тяжелом весе Александр Волков против Тома Аспинала. Саша Волков это российский боец, ему 33 года, что достаточно молодой возраст для тяжелого веса. Это техничный, умный, думающий, довольно-таки стабильный боец, который придерживается своего геймплана в каждом поединке, что в принципе говорит о его дисциплинированности. Пришел в UFC достаточно опытным бойцом. Волков уже был известным и имел чемпионские титулы в других известных промоушенах. Был, он был у него чемпионский пояс в тяжелом весе в промоушене Bellator. Также пояс чемпиона в российском промоушене промоушене M1 Challenge в тяжелом весе. Но осталось только завоевать пояс в UFC, чего мы ему и желаем. И будем надеяться, что он это сделает. Провел в Льюисе 11 боев, из которых в 8 одержал победу и в 3 проиграл. Но даже разбирая его проигрыши, можно сказать, что только в одном бою против Сири Лагана это было конкретное поражение. И тут вопросов никаких нет. В бою же с Дереком Льюисом Саша просто... Ну, просто не повезло, но он целый бой доминировал и пропустил плюхи от Льюиса на последних секундах боя и улетел на нокдаун, где Льюис его и добил. С бою с Кортисом Блейдсом тоже были вопросы, там вполне должна была быть ничья. Блейдс во, втором, во второй половине боя просто висел на волкове, и также его язык висел у Блейдса на плечах. Ну, язык блейца. Александр обладает хорошей ударной техникой, и отличным кардио, неплохой защитой от тэкдаунов. А, ну, а Том Аспину, 28 лет, это английский боец а, смешанного стиля, довольно-таки универсальный боец. Обладает неплохими навыками в стойке, может перевести, неплохая борьба у него вроде как. Ну, можно его назвать ярким финишером, основную часть своих боев он заканчивал досрочно. Не такая у него яркая карьера, конечно, как у Волкова. Ну, это, возможно, пока. Ну, поэтому мне больше особо нечего сказать по Аспинулу. Саша Волков будет очень серьезной проверкой для Аспинула. И что-то мне кажется, что а, Тома не пройдет. Волков превосходит своего соперника в габаритах. Он выше его а, и в размахе рук больше на 8 сантиметров. Позицию Тома Аспинала близко не сравнится с позицией Волкова. Да, есть у него известное имя среди трофеев. Это Андрей Орловский. Но Орловский уже не молодой боец. Это далеко не тот спортсмен, которого мы знаем по нулевым годам. Да, и я хочу сказать, что Орловский в начале боя как-то неуверенно себя чувствовал в стойке и пропускал. Но уже к концу первого раунда и в втором раунде... Начал перебивать Аспинала. И если бы не Сабнишина от Тома, то неизвестно, чем бы закончился бой, если бы он продолжился в стойке. Да, вроде бы Аспинал неплох в борьбе. Есть у него шансы перевести Волкова. Но, но, но, но, но, но. Я не думаю, что он его там удосрочит. Да и самого Аспинала, в принципе, тоже можно переводить. Это пятираундовый бой, и Волков показал, что вполне может проходить эту дистанцию на высоком уровне. Плюс Саша умеет выматывать своего э, оппонента во всех аспектах боя. Ну а спинного я не видел даже на дистанции в 3 раунда, не говоря уже о пятираундовых на таком топовом уровне. В принципе, я не вижу победителя Аспинала и ставлю на досрочную победу Волкова с коэффициентом 3-4. Ну, если кто-то топит за Тома, может попробовать присмотреться к варианту победы Тома Аспинала в первых двух раундах с коэффициентом 4. Ну, почему в первых двух раундах? Потому что я думаю, что после второго раунда Аспинал повесит язык на плечи. Но ну, это мое мнение, вы же оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео. Также подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, давайте до следующего обзора, пока.